Мы находимся в центре хосты, идеально ровное место. Вот такой вот огромнейший колосс. Что угодно в Сочи могут не любить наши уважаемые отдыхающие, но хосту не любить невозможно. Вот она наша река, как я говорил, буквально в 50 метрах. И вон он наш пляж. До пляжа идти, ну, максимум 5 минут. Здесь же у нас детский садик и вот она школа. Идеально для жизни. Идеальная однокомнатная квартира. 48 квадратных метров. Прекрасная, замечательная прогулочная зона. Видите, освещение. Здесь у нас будут стоять лавочки. И она идет у нас прямо к морю. Огромнейший привет, уважаемые зрители, а также желающие купить квартиру в городе Сочи. К вашему вниманию, один из самых классных комплексов в Сочи. К вашему вниманию, в самом центре Хосты находится у нас Хоста Ривер Парк. Комплекс готов, как вы видите, готовность 99%. Мы находимся в центре Хоста, идеально ровное место. Вот такой вот огромнейший колосс. Два первых этажа у нас это непосредственно коммерция. И также у нас здесь еще имеется подземный паркинг. Я предлагаю пройтись вокруг по территории, показать вам, что у нас здесь есть на территории, как выглядит сам комплекс, а потом зайти вовнутрь самих квартир и показать вам, как выглядит наш комплекс комплекс у нас, видите, весь из вентилируемого фасада имеется подземный паркинг там у нас въезд если он сейчас открыт, я попробую туда зайти и показать вам, как выглядит сам подземный паркинг есть детские площадки здесь же мы находимся буквально в 300 метрах от моря Прекраснейшие пляжи у нас в Хосте. Комплекс уже, как говорится, без пяти минут готов. На данный момент ориентировочно март-апрель начинают запускать людей на ремонты. Идемте, здесь у нас посмотрим въезд в подземную парковку. Уже слышу эхо. Э -э Машины-места продаются в подземном паркинге. Будете жить красиво, видите, да? Уже здесь, правда, есть ворота. Там я, наверное, вряд ли попаду. Но попробую дерну ручку. Оба-на! Есть контакт, но нету света. Ага, света нету, нету света. Ну, вы видели подземный парк полностью под всей территории Хоста Риверпарка. Классный комплекс, без преувеличений. Я вам об этом признаюсь в центре Хоста. В Хосте вообще новостроек практически нет. Она... Это микрорайон города Сочи, Хоста Хоста она обособленная. Плюс вот в этом месте, где у нас напротив детский садик, напротив школа, напротив пункт полиции, если это необходимо, конечно, не знаю, кому он необходим, но мало ли. И плюс в самом доме у нас два этажа коммерции. Это таких комплексов. Вообще, если честно, удобных мало можно найти А если найти, то они будут стоить дорогих денег Видите, здесь у нас импровизированные детские площадки И также вход в центральную часть коммерции Ладно, проходим по детским площадочкам, Идемте, обойдем сам комплекс максимально, насколько это возможно Посмотрим Дом у нас полностью уже практически по факту готовый Построенный и сданный уже без пяти минут Идем вокруг нашего комплекса Посмотрим небольшой внутренний двор Он есть и мы обратим внимание, насколько он выполнен, насколько его готовность максимальная, в какой готовности наш внутренний двор. Вот он, наш внутренний двор. И комплекс состоит из двух подъездов. Конечно же, у нас подъезд номер один, подъезд номер два. Есть виды как на море, так и на горы. По всему периметру у нас везде освещение светодиодное и... Готовность, конечно же, как я и говорил, максимальная 99% от общей готовности. Комплекс на данный момент уже подались на акт ввода в эксплуатацию. Еще раз говорю, ориентировочно март-апрель начинают уже людей запускать на ремонт и непосредственно в этот комплекс. Мы граничим с рекой Хоста. Вот здесь у нас буквально в 100 метрах максимум река Хоста и тут же у нас прекрасный огромный большущий сквер-парк. имеются небольшие вот такие вот гостевые парковочные места. И также у нас в каждой квартире имеет балкон для города Сочи это очень немаловажно балкончики это мое мнение обязаны быть во всех практически во всех квартирах города Сочи потому что балкончик это круто имеются пандусы обратите внимание видите удобно заходить есть лестничный марш и лифты так еще не подключили заходим ух ты вот так вот а. вот так так так а так а так а так а то -та. вот так вот у нас сделаны места общего пользования Консьержа нет ну и не надо домик у нас уровня комфортик так еще не подключили но зато, зато не надо платить повышенные коммунальные платежи нет консьержа значит меньше коммунальные платежи далее два лифта грузовой и пассажирский предлагаю уехать куда-нибудь наверх посмотреть верхние этажи едем куда давайте вот сюда а, у меня чипа нет. Блин, я уехать могу только по чипу. Пошел я пешком. Покатался. А сюда я зайду? О, сюда я зашел. Еще не включили систему. Чипик прикладываешь, поднимаешься. Уважаемые мои телезрители, мы находимся в Хосте. Я вам сейчас покажу, как выглядит типовой этаж на этаже жилом комплексе Хоста -Ривер Парк. Сразу же Хоста прекрасно. Вот что угодно в Сочи могут не любить наши уважаемые отдыхающие, но хосту не любить невозможно. По причине того, что она идеально ровная. Прекрасная пляжная зона, широкая, широкая береговая полоса, нереальное количество туристических маршрутов. И, конечно же, здесь и река, и вся инфраструктура. Смотрим сразу же, как выглядят места общего пользования. Естественно, на этаже видите у нас, как выполнены места общего пользования. Керамогранит, два тех же самых лифта. Покажу вам, как выглядит пассажирский лифт. Там у нас грузовой, это у нас пассажирский. Заходим. Так, ну что, стоит вроде, пока не улетает никуда. Видим, что у нас здесь вот такая вот плиточка. Лифт пока у нас отключен. Видим, что у нас зеркало. Конечно, его помыть надо на потолке вот такое вот освещение. И на полу у нас мраморная плита. Ну, то есть, неплохие лифты. Правда, фирма... Пока не вижу. Садимас, по-моему. Садимас Так, так давайте теперь проходим далее внутрь. Где у нас непосредственно располагаются квартиры Смотрите Это места общего пользования стены, стены у нас, это называется декоративная штукатурка Неплохая такая девочка, стены моющиеся Каждая квартира у нас вот такими вот цифрами сделана приколашмачена, видите, пронумерована. Двери у нас хорошие, симпатичные, толстые Можно не менять Идемте далее, пройдемся Просто посмотрим, как выглядит коридорчик, потолочек Стены, пол И вот, смотрите, симпатично Везде есть вентиляция, пожарные гидранты Все-таки объект строился у нас по разрешению на строительство И, в принципе, такой неплохой подъезд Приятный, приятный В спокойных тонах Так что, дорогие друзья, комплекс действительно интересный И цены здесь сейчас еще пока интересные и выгодные для вас. Теперь настало время посмотреть сами квартиры. Давайте посмотрим типовую, максимально распространенную планировочку в нашем комплексе. Но прежде чем зайти в квартирку, я, наверное, все-таки высуну свой нос из окна места общего пользования. Видите, у нас здесь, вот она наша река, как я говорил буквально в 50 метрах, и вон он наш пляж. До пляжа идти ну максимум 5 минут, максимум, на самом деле 3. Вот внутри, наша внизу наша территория. Этот наш комплекс напротив, комплекс у нас немножечко в виде такой вот буковки «П», если вы посмотрите на план дома. Заходим. В Некоторые квартирки у нас имеют чистовую отделку, смотрите Стены оштукатурены, на полу стяжка, есть балконы и, конечно же, видовая характеристика. Смотрите, как она вам. Красота, красота красивая. Здесь у нас французский балкончик, видите, здесь у нас балкончик, ну, полноценный, что сказать. Здесь же у нас детский садик и вот она школа идеально для жизни, идеальная однокомнатная квартира 48 квадратных метров, где-то 48, где-то 49, где-то 50, идеально планируется в однокомнатную квартиру и, конечно же, по деньгам от 13 миллионов рублей. Можно найти, если очень постараться, какие-то интересные варианты, а для того, чтобы постараться, надо просто взять позвонить мне, и сказать, Дима, на номер 8-918-880-07-47 и сказать, хочу, хочу, давай, вот точно такая же. Точно такая же квартира, видите? Там у нас балкончик был справа, здесь у нас балкончик слева. Видите, да? Там французский балкончик, здесь полноценный. Ну и, конечно же, еще раз повторюсь, классная видовая характеристика на море. Высоченные потолки, порядка 3 метров 20 сантиметров. И, конечно же, идеальная однокомнатная квартира. Вот у некоторых людей однокомнатные квартиры, там площадь 25 квадратных метров. У кого-то там однокомнатные квартиры, площадью 33 квадратных метра. А здесь однушечки... Площадью просто, как говорится, грех жаловаться Однокомнатные квартирки площадью 48 Есть вот такие планировочки, они тоже идут порядка 50 квадратных метров Здесь у нас, смотрите, санузел, кухня, окно у кухни И выделяем однушка, однушка, балкон, балкон с кухни И, короче, идеальная однокомнатная квартира Здесь мы получаем как вид на горы, на ущелье и полноценный офигенный балкон, и полноценный офигенный видон. Видон просто умопомрачительный. В такой локации, близости до моря, вы ничего не купите по таким деньгам. Нормального, законного, по разрешению. от 280 тысяч рублей за квадратный метр. Вы ничего не купите в такой локации такого подобного. Теперь. Наверное, большинство из вас хотели бы видеть большую площадь, правильно? Среди вас есть люди, которые любят большие площади. Есть вот такие вот квартирки, то же самое, 49 квадратных метров с прямым видом. Прямой вид вообще на море. То же самый балкон, то же самое наше море не то же самое окно. Только уже прямой вид на море. Выбора хватает, выбора предостаточно. Есть низкие этажи, есть верхние этажи. Комплекс на максималках. Сейчас уже в марте месяце начинаете заходить на ремонт. Жить. Жить в Сочи в хорошем законном комплексе. Минимальное осталось выполнение работ и будет красота. Показал я вам практически все плани... ну, планировки. Может быть, не все. Еще раз говорю, есть однокомнатные квартиры, есть двухкомнатные квартиры, есть вариант сделать трехкомнатную квартиру. Но вот такой вид я вам еще не показывал. Смотрите вид на реку. Вот такой вот вид тоже очень интересный. Жаль, что сегодня пасмурно. Давайте приближусь. И вы получаете вот такой вот вид просто на реку. Вот это внизу наш сквер. Видно вам? Парк-сквер. Вы, можно сказать, собственный парк-сквер. Вы ходите прямо в свой парк-сквер, гуляете, отдыхаете. Планировочки, как правило, максимальное количество планировочных решений, это вот эти вот 48 квадратных метров. Санузел, гардеробочка, я в ней стою. Идеально кухня. Тут все, вот такая вот планировочка, она максимально м -м, присутствует в этом комплексе. Есть еще одна интересная планировочка, я вам сейчас ее все равно покажу. Заходим, видим, что здесь э, гардеробочка, тут тоже гардеробочка, это, конечно, тут немножечко своеобразно. Здесь же мы получаем вот такую вот квартирку. Комнатка с угловым вот таким вот окном. Смотрите, море везде. Оно есть как в том подъезде, так и в этом. Море повсюду совершенно. Далее разворачиваемся. Это была комнатка номер один. И проходим далее. Немножечко своеобразная планировочка площадью порядка 50 с лишним квадратных метров. Если нужно, пожалуйста, к вашему вниманию. Там у нас санузел, здесь отдельный туалет, там у нас ванная. Ванна, причем с видом на море. Это невозможно не влюбиться и не, за, не, не заценить это удовольствие. У кого есть ванна или санузел с видом на море, здесь, пожалуйста, запросто. И еще одна такая огромная комната, с, причем с балконом. Вон она, большущим балконом, угловым. Вот таким вот видом на реку. И, конечно же, угловым окном. Причем вот с таким вот видом и туда, и сюда, на море. Офигенно. Давайте подводить итоги. В комплексе в этом году уже можно жить, уже даже этот летний сезон встретить в своей собственной квартире. Для близости к морю, для местоположения самое дешевое предложение. Цены от 270, от 280, в зависимости от этажа. Цены за квадратный метр, за такие вот у нас, можно сказать, практически бесплатные цены по меркам Сочи. Прямо возле дома вот такой вот парк Сквер, который сейчас у нас приводится в хорошее надлежащее состояние. Здесь у нас, видите, уже установили везде видеокамеры, вон они стоят. Сейчас они здесь завершают облагораживание и будут лавочки у нас здесь, прекрасные, идеальные прогулочные зоны. Вон он наш дом, собственный персональный, собственный персональный в 350 метрах от моря мы находимся. Парковая зона. Также у нас, если мы пройдем вот в эту сторону, мы увидим то, что здесь у нас, собственно, проистекает река. А у реки, само собой разумеется, будет прекрасная прогулочная зона, то бишь набережная. Идемте сюда. Что мы видим? Видим следующее. Прекрасная, замечательная прогулочная зона. Видите освещение. Здесь у нас будут стоять лавочки. И она идет у нас прямо к морю. То есть прям по набережной, на велосипеде, на самокате. Вы спокойно доезжаете до моря. И там прекрасно купаетесь, отдыхаете. Нравится, дорогие друзья? Я думаю, больше, чем... Кому-либо, большинству из вас этого места должно нравиться. Хосту любят все. Особенно поколения постарше, которые бывали в Хосте, они понимают, о чем сейчас речь. Мой номер 8-918-880-0747. Кому нужна информация по этому комплексу, здесь есть беспроцентная рассрочка, а также самые лучшие условия для покупки квартиры в такой локации предложения. Ну, нету предложения, дорогие друзья. Кто ориентируется, кто понимает, тот меня поймет. Этот вариант интересный. Кому нужно отправить всю информацию по этому жилому комплексу, жду вашего звонка. Не забывайте набирать, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Всего хорошего, дорогие друзья. Увидимся. Всего доброго. Пока.